Приветствую, коллеги. Меня зовут Илья Алябушев. Вместе со своей командой я меняю управленческую культуру руководителей по всей стране. Мы приходим в компании от малого до крупного бизнеса и делаем так, что компании начинают доводить свои проекты до результата в срок. Уходят авралы, стресс и хаос. И сотрудники раскрывают свой потенциал. И это при том, что вокруг сверхвысокая неопределенность, когда планирование даже на две недели вперед кажется бесполезным занятием. И своими руками мы внедрили технологию системной работы в 80 командах. Практически каждый раз мы обеспечиваем результат, когда системная работа становится культурой и полезной привычкой для сотрудников. Можно посмотреть видеоотчеты об этом. И важно понимать, что системная работа сегодня это не жесткий футляр для компании, где от человека требует превратиться в бездушный механизм. Это культура гибкости и скорости. Для того, чтобы добиться результата, мы 7 лет на практике адаптировали популярный во всем мире подход agile, гибкое управление, который пропагандирует Герман Гре. Но этот подход в чистом виде приживается только у программистов. И мы наложили его на популярную русскую модель управления Александра Прохорова, профессора из Ярославля, гениального антикризисного менеджера. Мы пошли дальше и создали онлайн-платформу для внедрения системной работы команды удаленно. Теперь в большинстве случаев мы даже не выезжаем в города, при присутствия компании, где проводим внедрение. А результаты при этом стали только выше. И сейчас мы помогаем сотням руководителей, тысячам их сотрудников. Но я чувствую, что родился, чтобы помочь сотням тысяч руководителей, их командам, и я хочу изменить управленческую культуру руководителей всей страны, дать простой и понятный инструмент работы с командой для каждого. Именно для этого я и участвую в конкурсе «Лидеры России». И мы уже сделали многое вместе с командой для перехода к масштабу всего государства. Мы регулярно обучаем нашим технологиям магистров в вузах страны, мы проводим открытые мероприятия для предпринимателей, выступаем на крупнейших конференциях страны бесплатно, передаем наши подробные инструкции по системной работе. И мы уверены, что через 6 лет этот подход станет стандартом де-факто в управлении современной командой. Но это слишком долго. Я жду от наставников конкурса «Лидеры России. Мудрости» И помощи ВКонтакте с аудиторией сотен тысяч руководителей, чтобы передать те возможности совместной работы, которые мы отточили ежедневным многолетним трудом. Я верю, что это станет важным импульсом в совершении экономического чуда в нашей стране. Благодарю за внимание. Вместе победим!